Всем привет, дорогие друзья, с вами Ника из Бро-Ваня Ребят, это вторая серия Девять улик. секрет змеиной бухты Мы остановились в прошлый раз На Разговоре с Фландемортом Тире Мэр этого города Так, ребят, змея Это кровь А, а окей На Ам um. Hey, the... Эй, что за... Что происходит? О, шестеренка. Отлично. Это лоскут очень обыкновенной рубашки. Угу. Запомнили. Идем в гараж. Сейчас... Пусть хоть чуть-чуть музыка играет. Что здесь произошло? Mm. Добро пожаловать в режим детектива. Ваша цель найти все следы и улики, спрятанные на локации. Ваш курсор а, замигает, когда вы а, приблизитесь к улике. Только в обычном и продвинутом режиме. А... Да. Да эффективно, эффективно, эффективно, ребят, эм, надо что-то еще найти, да? Тя. Где... первый режим детектива новичок давайте посмо посмотрим что расскажет улики давай преступник стоит corner, в углу он чем то занят uh -huh. внезапно он чувствует что кто-то за ним следит а, на нарушитель оборачивается и атакует неожиданного противника. А, адреналин захватывает его и преступник убивает свою жертву молотком. Затем он одевает перчатки и тащит труп жертвы через гараж. А, убийца теряет равновесие и облакачивается от от дверцу шкафа. Он силой толкает дверь и оставляет вмятину. Затем убийца снимает перчатки. Вытирает следы преступлений и улики. И кладет бутылку с А обратно на полку? чё он вытирает оружие убийства, закуривает сигарету и уходит. Затем я, я пугнула кое кого -то. И тело жертвы все еще должно быть в шкафу. Алистер Бра... Бра-минус. Мэр очень вежливый э, джентльмен. Несмотря на свой э, преклонный возраст, он выглядит э, тем же... А, тем еще ж, э, живчиком. Надеюсь, я смогу э, пообщаться с ним позже. Ну, наверное, мы сможем с ним пообщаться. Опа, вот зачем нам была нужна скрепка. Замочек. Угу. Угу. Эффективно, эффективно. Эффективно. Раз, два, три, так, так и... <связываю> Сложно. Ага, не так. Вот так. Вот так. Вот так. Раз, два, три. Раз, два. Давай. Сложно, ребят. Такие игры не для меня. Обратно вот так. И у нас остается по несколько клеточек. Ну вот так, вот так. Я не понимаю. Ребят, извините, но... Я хочу добить это. Ребят, я что-то опять не то делаю. Закрываем дальнюю. Вот, Ребят, извините, но я пропущу это. О, oh! oh, no, right. oh, нет, я была права, я уже, я, я знаю жертву. это Джо, сотрудник Хеллен. А вот и ключи Джо, посмотрим, смогу я открыть фургон. Кто-то пытался предупредить его, похоже он не а, прислушался к советам этого друга. Отерегайся а, маяка. Дописываю свою историю И уезжаю отсюда как можно скорее Доброжелатель oh. mm. След Труп Джо, а, Джо Такера Заснули в шкафчик В гараже Голову раз, а, размажили Размажили молотком Джо стал свидетелем чего-то того, что не должно был видеть. У него с собой был магнитофон, но пленка пропала. Белага. Э -э, Ой, поиски, поиски, поиски. Поиски, поиски, поиски. Искра. Нет. Опа, нашел. Э -э -э. Ой, опа. Опа. Гаечный ключ. Ага, пепельница. Ага, яблоко. Ага, и спрей. А, окей. Окей. Дамкрат. Мы нашли Дамкрат. Что? Труп? Господи! Это просто шокирует. Вам нужно немедленно собраться, сообщить об этом шерифу. Ага. Мэр говорит, чтобы я сообщил об этом шерифу. Это фургон принадлежит Он должен быть где-то тут. Опа. Эффективно спрятал. Ага. Веревка. Ага. А что это такое? Похоже, что-то не человек. Просто безумное. А безумие какое-то. Джос сфотографировал странное существо. Мы должны немедленно отправ... отправить снимок в редакцию. Ага. Ага. А... Так, это мы читали в прошлой серии. Ну, пошлите.. Сюда. А, домкрат, тебя, опускаем, опускаем, отлично, bueno отлично сработано, смотрю, вы сюрприз. Вы сюрпризы. а мне нужно решить какие-то дела, пожалуйста, поторопимся, по пошли на городскую площадь тогда, а, что doing? она делает, выглядит она плоховато, Найди три улики, связанные с, рас с расследованием. А -а Змейная бухта довольно старое место для посещения. М -м оставаться... Оставьте -а сколько дома. Музей змей доставит вам массу впечатлений, а -про проведав мифы и легенды о змеях. Если ищете -а красивый вид, сходите на городской маяк. Бонка с черной мамбой. Ребят, нам сказали не пить ее. Похоже, мэр Брен взял на себя ответственность за город три года назад. Когда а, умер предыдущий мэр. Ага. Что у нас здесь? А, жертвы. Кажется, что местные жители меня вообще не замечают. Например, одна из них весьма а, целенаправная. Пытается добыть себе черную мамбу. А местный напиток, о котором меня предупреждали. Хелен тоже за, а, заме заметила их. Странное поведение. Может, она именно поэтому пропала. Пошлите к музею. Ага. Сюда не хватает деталей вот этих, как, как я уже понял, да? Э о, масленица. Отлично. Маяк. Маяк расположится совсем недалеко отсюда. Эффективно. Еще один шестеренка. Ага. Это библиотека. О. Приходи позже, мне нужно почистить ларек и накормить этого пар парсиффа. Типа она говорит про кота? Но... Нам показаны сюда искать чё-то. Эм... Эм... Ребят, игра, <смех> она по-своему интересная. Ну, по-своему. Но не для всех. нам надо найти звезду и рыба и коробка а корабль в бутылке окей окей отвертка три режима поиска предметов не использую подсказку это я давайте пойдем на улицу опа шрифт в there. вы там на чрезвайная ситуация я слышу, как вы храпите. Пожалуйста, откройте дверь. Открой уже, ты. И почини свой чертовый звонок. Это плохо. Шериф Ульмс, он не слышит этот стук. И что ты еще хуже. Дверной звонок не работает. И что еще хуже? Я должен связаться с, поли с полицией штата. Пожалуйста, постарайтесь засчитаться до шерифа улицы и передать всю. Я буду вам чрезвычайно при признать. Like а теперь, если вы меня извините, me. тебе пора уйти. Uh -huh. Ну, удачи тебе. Yeah. Ребят... Я сейчас ему пожелал удачи. И что-то произошло. Эм... Страшно. Не могу поверить, что Хеллинг вспомнила... Э... Вломилась в моне. Хотя, с другой стороны, она же репортер. Ну, сломан, да. Пошлите к... Та... О! Мэр! Мэр, мэр, мэр, мэр. Успокойтесь, мэр. А, помогите! А, отлично. Люди... Нет. А, ага, ага, ага. Ух. А, благодарю за помощь. Если бы не вы... Не, мне пришлось а, раньше времени встретиться с... Старишкой. Старушка смерти, прошу простить меня, что не могу благодарить вас а, Тем не менее, я все же должен сообщить полиции о трупе Показали мне огромную услугу Если сможете достучаться В конце концов, он а, слов а, закона Ну, он закон в городе а. Жутковое старое место Давайте вот к нему в машину залезем Ребят, человеческий мозг — это вкусная вещь. Ребят, я не пойму, почему у старика есть человеческий мозг, а у меня его нету. Можете кто-то это объяснить? Что нам надо? Старый ботинок? Ага. Коныстра? И стрелок А, скей Чего? А Окей okay. Ладно, ребят, на этом, наверное, мы сегодня закончим наш э, видеоролик. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Ребят, не забывайте подписываться на канал. Если вы подпишетесь на канал, вы не будете пропускать новых летсплеев, всякого разностороннего контента, типа вопрос-ответ, влоги, прохождение игр. Ребят, ставим лайки. Если вам понравился видос, ставим лайк. Напишите комментарий, почему он вам понравился. Поставьте дизлайк и напишите коммент, почему вам не понравилось, чтобы мы исправились, чтобы у нас был более хороший контент. Ребята, извините, у меня не записался финальное прощание с вами, ребят. Не знаю, ставить лайки, подписываться на канал, ну и с вами был Ника из Броди, вы были на канале Трикса, не переключайтесь и всем пока, пока, пока, пока.